Всем привет. Сегодня я играю в Вольмикса Андроид и сегодня, как я обещал, вышел бой в один персонаж. Я решил сделать не просто тупые какие-то бои в один перс, хотя все бои в один перс в общем-то тупые, чисто там есть одна тактика, но я еще сегодня не пользовался. Вот. В общем, это бои посвящены тому, как играть со вторым ходом. Возможно ли это вообще? и будет uh, разные, так сказать, сословия игроков. Например, этот игрок, это, ну, чистейший нуб. Mm, нуб, да, нуб. Вот. Также есть игроки в этом видосе и прям совсем сильные. Как вот по мне, так они прям сильные. Вот. Ну, не знаю, как вам. Зайдет такой видос или нет. Uh, мне кажется, кто-то захочет посмотреть бои в один Перс. Если вам интересны тактики в один персонаж или, не знаю, какие-то такие видосы обучающие, то посмотрите на моем канале полно видосов в один персонаж, потому что именно канал начался с того, что я снимал видео в один пирс. Меня даже, так сказать, пытались оскорбить тем, что мой канал весь построен на боях в один. Вот, поэтому если интересно, посмотрите. Если вы думаете, что вам чего-то там не хватает, то я, конечно, могу с удовольствием снять любой видос по обучению игре на ставках. Я все-таки не настолько плохо играю, чтобы прям уж быть недостойным, я все еще достоин. Вот. И если вам интересна моя тактика в один персонаж, практически 100% победы, тогда напишите и в следующий видос, я выпущу тактику, где я тащу в один персонаж со 100% победами. Ну, 100% не бывает, но все равно... Расцен будет очень большой. А вот. Ну теперь я вернусь к комментарии этого боя. На самом деле противник этот изичный. Я просто сейчас ставлю балочку, добиваю его с из и спрыгиваю с все. Изи. Хотя может нет, барашка тут не пойдет. Да, я просто убью его с дробовика. Несмотря на то, что это код, возможно у меня получится. Если не получится, я прикроюсь от тайников на всякий случай. Да, у меня не получилось, но это не страшно. Я добью его в следующем ходу. А дальше бои будут интереснее. Это просто такой, типа, разминочный бой. Да, он разминочный. Я не знаю, что он сделал. А, он, единственное, что он может накидать мины. Но максимум он снимет 300 урона. Ну, он нанесет 300 урона. Снимет 300 хп. Да, в общем-то, он делает все, что от него возможно. Но этого все равно не хватит он проиграл поэр... это поражение, моя победа, и теперь я покажу довольно-таки сложный бой, опять с моим вторым ходом, ну здесь, да, я просто неудачно обрезал, я не знаю, что это за противник, как он играет вообще, первый раз я его вижу на ставках, надеюсь, он сейчас просто даст паучка и как обычно все будет. да он просто дает паука Только я не понимаю почему так затупило жестко у меня на не нажалось я потому что тоже дам паука но сейчас И я не понимаю тех людей которые на первом дают паука какой в этом смысл вообще не понимаю абсолютно никакого просто ноль так все это это крыса Крыса обычная, причем крыса. Он не берет топ, он просто играет, и ему просто по приколу крысить, набивать рейтинг с помощью вот таких вот маневров. Это не особо интересно на самом-то деле. Но если кому-то такое нравится, добро пожаловать в клуб. Вот, вот. Я тоже крыса, я это не отрицаю, но это прям уж за гранью. Паука на первом ходу это нормально. Хотя я тоже так вроде -то бы делал. Я не знаю, что он может сейчас сделать. Закинуть мне сенсорку только и все. Липучку. Это самый тупой ход. Почему он не мог кинуть сенсорку? Она бы залетела довольно-таки неплохо. Хотя тупее ход могу сделать только я. А вот сейчас я не ожидал этого. Смотрите, произошел монстр. И у меня стоит блок. Я на самом деле от, от снайперки такого не ожидал. Урон просто шикарный. Вот. Но дело в том, что сейчас сами кинут барашку, да. Вот только у меня большая защита от огня. И я сто процентов выжил. А вот чем его добивать, это уже другой вопрос. Придется думать прям конкретно. Потому что ситуация очень сложная. Тут, да, у меня только на один ход хп. Но есть один вариант, это то, что он затупит. Я надеюсь на то, что он затупит реально. Я сейчас поставлю как-то барьеры, пытаюсь поставить. И надеюсь на то, что он затупит. Оставлю ему чуть-чуть хп. Типа, если он... Ой. Затупил я. Сверху он легко меня убьет, но ну, ладно. Делать ничего уже. Я еще и промазал. Я просто думал, если у ворота не будет, то все. У ворот у меня произошел, у него произошел... Это поражение 100%, если только сейчас он не затупит. Но тут затупить невозможно. Это просто невозможно. Если он затупит, то он будет, ну, я не знаю... Там, как первый кандидат на премию Дарвина. Хм, я поздравляю. Я его поздравляю. Он даже ливнул. Вот. Но если кто-то знает контакт этого игрока, пожалуйста, обратитесь к нему и напишите ему, что он молодец. Да ладно, я шучу. Так, я что-то не помню, сколько, сколько здесь рейтинга и так быстро нажал, что даже посмотреть не успел. Ну, короче, игрок этот довольно-таки неплохой. Я думаю, что он сейчас просто меня зауронит как-то. Не особо ничего не сделает. Да. Попробую я кинуть паука. Попробую. Может быть, зайдет, потому что на следующий ход такие игроки обычно убивают сто Минки на ложке, они убивают. Хотя у него тут бронебойки я не вижу. Надо было вниз все-таки спускаться. И перепрыгивать. Но из-за того, что я заметили, ну, это как раз э, ему помогло. Ну что там он сделает Опять сейчас, наверное, три зуба. Нет, три зуба не получится. Да, блокиратор. О! Он жрет. Ну, в общем-то, какая разница, я тоже туда сожру. Кстати, блок еще пропал, это тоже неплохо. Вот если сейчас, ой, я ошибся. Если бы не дроид, я бы сейчас его убил на ХП с помощью мин. Ну ладно. Итак, тоже неплохой урон. И я пока не буду юзать, потом может быть завязаю. А он вообще обнагрел. Ему мало того, что он на таксине он еще и берет перевязку нет я тоже беру токсин что-то совсем прям нечестно с первым ходом жрать в один персонаж это ну это прям тупо вот теперь хоть как-то наравне будет хп хотя мне до него еще 200 хп что он сделает опять блокиратора да я его разрушу, потому что мне нужен реген Возможно, потом я еще буду ениться. Короче, блок я рушу. Может, еще и по нему потом нет, по нему не попал. Ну ладно. Так. Что-то сделаешь? Пускай там контакт стоит, он мне все равно не вынесет, я точно знаю. Вот, вот что он хотел сделать, мне интересно. Разрушить блок было невозможно, под вынос поставить меня он тоже не смог, потому что, ну, он не сможет вынести просто, из-за барьеров. Зачем это было, непонятно. Может не заметил поле просто? Я как-то от него закрою сейчас, чтобы он не накидал мне еще пауков. Хотя, ну его, я лучше просто съем. Кстати, так вот он не сядет паук. Да, он потерял ход еще. Я пробовал бы вынести его. Конечно, если бы мог, но там не помешает дроид сейчас. Это не буду лезть лучше. Что с котом-то не так вообще? Ой-ой-ой, тут охранник. Да, я про него совсем забыл. Если бы его там не было, то это была победа. Ну, если бы, если бы, это, конечно, не считается. Так, он может вынести с фугаски уже. Спокойно. Я бы вынес, например. Он закрылся, да. А, это, это вот опять чистокровная крыса. Просто чистая линия. Как можно при стопроцентном выносе давать паука? Я не понимаю, зачем это вообще. Теперь у него победить шансов, ну, не так уж и много. Только если там останется 10 хп из-за того, что у него есть у ворот, и все. Больше шансов у него нет на победу. Это, кстати, самый длинный бой. Зависит от видоса, только из-за того, что это крыса. Хотя тут крыс было 2, но это прям лучшая крыса. Из всех. Вот из таких игроков, которые ничего не могут, он даже залететь на ранце тупо не может. из-за того, что ему мешаем пиксель, он не понимает с первого раза. Им нужно два раза понять. Им нужно два раза стукнуться в него, чтобы понять, что там пиксель. Из-за таких вот игрок игроков э, затягиваются бои. Я бы сейчас вставил сюда четвертый бой, но видос уже и так 13 минут, а оптимальная длина — это 10, дальше уже не смотрят. Средний просмотр по каналу — это 5 минут. Типа, смысл такие длинные видосы делать? Нет. Вот поэтому из-за того, что вот такой вот человек здесь есть, и тот затянулся. Кстати, сейчас у него останется около 180 хп. Даже 160. О, 130. Ну, это сенсорка 100%. Снимет, я даже не сомневаюсь. Только прикол вот в том, что у него есть уворот. И вот один единственный уворотик. Сейчас все испоганил. Я бы мог, конечно, попробовать подойти туда и ударить с этого джека. Да, да, да, да. Один уворот, все испоганил. Естественно, мой код сейчас будет уворачиваться, но ничего не, по не получится. Вот тупо у противника нет ворота. И он срабатывает у него. У меня ворот сейчас у ворот почти 50%. И он не, срабат не срабатывает. Смотрите, сработал, сработал. Два раза. Вот и все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.